Привет! Меня зовут Нес. Наверняка каждый из вас от своей мамы или бабушки слышал такую фразу «Не передавай вещи через порог, не веди беседу через порог». Немножко покопавшись в этой теме, мне удалось найти корни этого давнего поверия. Оказывается, еще в дохристианские дни, во время язычества, усопших родственников хранили не на кладбище, как у нас сейчас, а под порогом своего дома. То есть тела сжигались, и этот прах размещался именно под порогом. Для чего это делалось? Для того, чтобы защитить духом своих предков свой дом, потому как время тогда было достаточно опасное, и защит на дом ставили очень много. Итак, почему же все-таки нельзя передавать вещи через порог или наступать на этот порог? Да, все просто для того, чтобы попросту не будить души усопших и не тревожить их. Если по какому-то пустяку их потревожить, то можно накликать на себя гнев. И отсюда уже и пошли остальные нюансы. Например, если наступить на порог, то целый день не удастся. Если передать какую-то вещь через порог, то эта вещь начнет приносить несчастье. Если поцеловаться с любимым, через порог, то будете ссориться. Если вести беседу с своими родственниками, с соседями или друзьями через порог, опять-таки, вы с ними поссоритесь, может быть, даже надолго. На этом все. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.